приветствую всех на своем канале здесь мы в основном разговариваем про криптовалюту, про криптомир о новых проектах различных и И ИО думаю каждый в жизни попадал на кредиты приходилось их брать потом выплачивать проценты, залоги залоги в основном касаются крупных компаний сегодня поговорим о первой децентрализованной крипто платформе которая выдает кредиты без какого-либо залога Итак, так, это компания Goldfinch, Goldfinch есть четыре типа, точнее, пункта, как взять кредит. Есть аудиторы, есть заемщики, есть поставщики ликвидности и сами спонсоры. Итак, это мы немного потом и разберем, как, что это работает. И теперь немного просто ознакомимся с самим сайтом компании. Goldfinch расширяет доступ к капиталу на развивающихся рынках, где криптография действительно может расширить доступ к финансовым услугам. Как я уже говорил, это децентрализованная кредитная платформа для криптокредитов без залога. Это недостающая часть, которая наконец откроет криптокредитование для большинства людей. На сайте опубликована белая бумага, где мы можем более подробные или технические документы более подробно узнать о каждом нюансе, каждой мелочи, на чем построена, как работает вся эта система. Это обязательно надо необходимо ознакомиться с данным техническим документом давайте посмотрим как это все работает например какая-то большая там, компания хочет взять кредит на сумму там 1 миллион долларов или больше для этого ему необходимо для начала заложить родные токены компании в стейк чтобы отсеять и каждый, чтобы не создавал лишнюю заявку. Затем проходит аудиторы. Аудиторы назначаются совсем случайные люди. С числа спонсоров, которые участвуют в данном компании и спонсируют. После одобрения аудиторами, заемчик может создать свой пул займа. Он создает пул займа, описывает в нем все с под сколько процентов он будет выплачивать, сколько ему надо, для чего и так далее. Затем в ход вступают сами спонсоры. Они изучают всю эту компанию, кто они, чем они занимаются. Если есть какие-то дополнительные вопросы, они могут задать самим этим заемщикам и уточнить действительно ли компания работает в этой сфере действительно ли они смогут выплачивать данный кредит и многое другое что касается возврата средств то у заемщиков есть такие стимулы что если они не начнут возвращать то в следующий раз им не предоставят и также спонсоры как описано в техническом документе который указан на самом сайте если вы почитаете, вы ознакомитесь, есть также русская версия. Так вот, спонсоры и заемщики могут заключить юридическое соглашение о выплате данного кредита. В случае неуплаты спонсоры могут обратиться непосредственно в суд, предоставив все необходимые документы, чтобы решить данный вопрос. Думаю, это всем все понятно. Итак, после того, как спонсоры... Рассмотрели данную компанию, данный пул, кто, что, чем занимаются. Они поставляют свои средства в младший транш. Младший транш это один самый рискованный пул. Это первая потеря, так считается. В случае чего, в случае неуплаты, выплаты кредита, то все средства будут сначала забираться с младшего транша. Затем система смотрит, Смотрит, насколько спонсоры доверяют данному пулу. И в случае недостающей части, идет со старшего транша в младший. Тем заполняется. После того, как и пул заполнился, заемщик может взять свой пул. Свой кредит, который он выплачивал. И потом также возвращать в этот же пул все необходимые средства. Но тут и очень много мелких нюансов и также и не мелких которыми необходимо обязательно ознакомиться перейдя в технический документ там прочитав разузнав все какой процент и кому какая выгода и стоит ли этого внимания так что не касается много партнеров Одними такими из авторитетных партнеров данной компании уже сотрудничает как и с PyJoy и QuickCheck. PyJoy находится в Мексике, тип кредита для него это финансирование для смартфонов. Также на сайте опубликована более подробная информация о членах команды. Кто чем занимается, кто основатель, какой опыт работы стоит заметить, как вы можете потом сами заметить, что многие из команды это бывшие сотрудники такой довольно известной и популярный топ биржи как Coinbase, что особо требует внимания и вызывает более какое доверие. И также мы можем видеть и в инвесторах, что Coinbase также сотрудничает и является инвестором данной компании. Также инвесторы являются Variant, Assassin Ventures, Sebel Capital и многие другие. Думаю, именно эта компания будет реально прогресс в финансировании, в экономической сфере в криптовалюты и что у них все получится обязательно надо ознакомиться перейти на сайт прочитать все узнать и после этого принимать решение Но, как по мне это действительно топ проект который заслуживает вашего внимания и необходимо перейти на сайт и все это ознакомиться на этом мы обзор закончим в следующей части я покажу как быть поставщиком ликвидности, как поставить в пул свои токены USDC, что мы получим взамен и как это все работает. Всем спасибо за внимание, всем пока.